Вас, дорогие гости, на канале Татьяны день 17 декабря отмечается народный праздник Варварин день. В церковном календаре это день почтения памяти святой Варвары Ильиопольской, жившей в конце третьего в начале четвертых веков. Другие названия праздника: Варвара, Варвара ночи урвала, Варварины морозы, Заваруха, Бабий праздник. В этот день также отмечаются именины всех девочек по имени Варя. Именно днем Святой Варвары открывается Никольский цикл, цикл трех праздников, которые идут один за другим – Варвары, Савы и Николая. Святая Великомученица Варвара – сверстница многих мучеников и мучениц. Это был период гонений на церковь, и то время дало нашей истории таких мучеников и мучениц, как Варвара, Екатерина, Пороскева, Анастасия, Пантелемон. Георгий, Димитрий и сотни тысяч верующих, которые пострадали не только в Римской империи, а пострадали в антиохии, Александрии и в других местах, чем и прославили свою жизнь подвигом. Варвара родилась в семье язычника Диаскора, который был весьма знатным и богатым человеком в городе Иллиополе-Финикийском современная территория Ливана. Ее мать умерла, когда Варвара была еще маленькой, и воспитание дочери легло полностью на плечи отца, который, желая скрыть свою дочь от посторонних глаз, построил башню, где кроме Варвары были только ее учителя, язычники и прислуга. С башни открывался прекрасный вид на горы, реки, равнины, цветами и девушка созерцая этот мир постепенно познавала истинного творца она стала задавать себе вопрос, а кто же мог сотворить такую красоту, кто является создателем вселенной. Постепенно она пришла к мысли, что язычество – это бездушные идолы, которые не могли так устроить окружающий мир, и ей захотелось больше узнать об этом. А тем временем, несмотря на ее заточение, молва о необычайной красоте Варвары распространялась по городу, и самые знатные женихи Просили ее руки и как отец не просил ее принять предложение и выйти замуж она отказывалась от брака и предупредила что если будут настаивать то такая настойчивость может закончиться трагически отец боясь что характер дочери изменился в связи с ее замкнутой жизнью разрешил ей выходить периодически с башни и выбрать себе друзей и подруг и Варвара встретила в городе своих сверстниц, которые были христианками и поведали ей о вере во Христа и Его спасительной силе. Она всем сердцем возгорелась, услышав ответы на те вопросы, которые задавала неоднократно себе и пожелала принять Таинство Крещения. Через некоторое время в Илеополь приехал священник, под видом купца, который совершил Таинство Крещения. В то время при доме ее отца строилась башня с двумя окнами, но по совету Варвары, как описывается в каноне в Акафисте, была построена башня с тремя окнами, свидетельство в честь троечный свет с неба, который освещает каждую душу. Над входом она начертала крест, который прочно запечатлелся на камне. И по преданию, там, где она стояла на пороге, еще был сырой материал, который застывал остался след ее стопы из которого забил источник живой воды который до сегодняшнего дня имеет великую целебную силу когда отец приехал из командировки то остался недоволен нарушением плана построения а дочь рассказала ему о спасительной силе господней и триедином боге что она признает только одного бога распятого христа он загорелся ненавистью и злобой Вначале он пытался отговорить ее увещаниями и подарками, но она все это не принимала, потому что приняла всем сердцем небесного жениха. Тогда. Отец схватил меч, чтобы поразить ее, но она убежала, а отец бросился за ней в погоню. Путь ей переградила гора, но она раступилась и скрыла ее в расселении, и она укрылась в одной из пещер. Долго не мог отец найти свою дочь, но пастухи указали место, где она находится. Он нашел, жестоко избил ее и, заключив под стражу, морил голодом. Затем он передал ее правителю города Мартиану, ее жестоко пытали, бичевали и растирали в власеницей, грубая ткань из козьей шерсти, свежие и глубокие раны, а ночью в темнице, где святая молилась Господу Иисусу, ей явился сам Спаситель и уврачевал ее раны. На следующий день святую Варвару подвергли еще более изощренным пыткам. Стоявшая в толпе христианка Юлиания переполнилась сочувствием к страданиям этой красивой и богатой девушки а также пожелала пострадать за христа начав громко осуждать мучителей схватили ее их еще долго пытали рвали тело крюками отрезали кожу водили ногими по городу с побоями и издевательствами но по молитвам святой ангел господень Светозарной одежды прикрывал тело мучениц после долгих мучений мученицам усекли голову Варвару казнил ее отец надо отметить что вскоре возмездие божье постигла и диаскора и мартиана они были сожжены молнией во время казни святой Варвары из ее тела и сосудов потекла кровь и молоко свидетельство о том что святость жизни всегда имеет превосходство над всеми событиями Теми, которые были а в католичестве к святой варваре обращались во время грозы как защитницы от молнии православные же люди молились святой о том чтобы избежать внезапной смерти без покаяния на руси варвару считали своей заступницей все женщины они просили ее о защите перед несправедливостью мужа или свекра особенно святая почиталась у беременных просивших о здоровье для себя и ребенка об исцелении от различных болезней, а также об избавлении от уныния и печали. На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов, Отсюда и еще одно название дня – Варварины Морозы. В народе по этому поводу говорили «Трещит варюха, береги нос до да уха». Зато дороги становились прочными. «Варвара мастит, сава гвозди острит, Никола прибивает», – подмечали наши предки. 17 декабря звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что, день стал чуть менее темным кроме того в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота поэтому верили в то что на варварин день ночь начинает убывать Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала, говорили в народе. Близость к большому годовому празднику Николи Зимнему предопределила отношение к Варвариному дню, как к началу праздничного периода, как времени, гуляни и праздности. Еще глаголы «варварить», «савить» являются синонимами слов «кутить», «гулять» и «пить». Женщины в этот день готовили сладости, карамелизовали орехи в сахаре, варили в меду ягоды и фрукты, пекли пряники, делали леденцы. Мужчины занимались варкой пива и меда, самыми популярными напитками в новогодние праздники. Работать на Варвару женщинам не рекомендовалось, существовали запреты на некоторые виды деятельности, мотивированные требованием отмечать Варварин день как нерабочее время, что вытекало из осмысления Святой Варвары как покровительницы женских ремесел, строгой святой, наказывающей за непочтение к ней. Главный запрет дня – нельзя ничего делать по дому, Уборку лучше сделать накануне праздника. Единственное, чем могут заниматься женщины – рукоделием. Считается, что в этот день нельзя стирать, белить и месить глину, шить, вышивать, вязать, а в старину ткать и прясть. Потому подруги собирались ближе к вечеру в доме у одной из девушек и принимали за рукоделие. Они вели беседы, общались, смеялись, а еще гадали на суженого, на любовь и на судьбу. Хозяйки готовили вареники с сыром и маком, варили вкусную кашу и подавали все это на праздничный стол, когда вся семья садилась обедать или ужинать. Утром Варваренного дня православные христиане идут в церковь на службу, чтобы почтить память святой великомученицы. У ее образа возносят молитвы, просят о крепком здоровье и семейном благополучии. Варвара – заступница для женщин. Они вымаливают перед ее иконой прощения, просят помочь в зачатии и о рождении здорового ребенка. Икона Варвары помогает бездетным. Также не рекомендуется варварен день рассказывать посторонним о своих проблемах в отношениях, долго спать, ругаться и сквернословить, обижать и обижаться. В церквях в этот день служат панихиды по умершим. В день Варвары у незамужних девушек было принято ломать веточку вишни и ставить ее дома в вазу. Если ветка до Рождества зацветет, то считалось, что в грядущем году девушка непременно выйдет замуж. Существует молитва о замужестве святой Варварин. Приметами в этот день было то, что если на Варвару стукнул мороз, то он простоит и ближайшие дни. Если к этому дню морозы отступили, то урожай льна будет хорошим. Вечерний закат зацвел красными красками будет морозный и ясный день, а если закат заволокли облака, будет снегопад, если ночное небо тусклое, без звезд, будет оттепель, если дым, поднимающийся из трубы, стелится по земле, то вскоре холода отступят. Родившиеся 17 декабря слишком практичны. Женщины могут стать хорошими мастерицами. Именины празднуют Варвара, Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай. А вот интересные факты следующие. Отличительный знак образа Святой Варвары – непременное присутствие на изображениях башенки и горы. На многих иконах она изображена со святой причастной чашей, Образ святой Варвары присутствует на всемирно известной картине Рафаэля Санти «Сикстинская Мадона». Ну а я благодарю вас за просмотр. Если понравилось это видео, то ставьте класс и подписывайтесь на канал Татьяны День. И до скорой встречи!